Друзья, если вы видели, как проходит голосование, то вот оно во дворах, в тележках от пятерочки. И вот избирательный участок 1133.